Всем привет! И сегодня мы сегодня мы будем играть с игровым каналом. Всем привет! И сегодня вы уже знаете, что мы долго не встречались с ним и не снимали я со ну, то же сам поняли, не снимая ролики. И эм, я тоже соберу морфики, морфики, морфики, морфики. Ой, тут вначале ты что не знал? Ч ⁇ киш... да. пишется, что чё... вы не можете забрать еще план. Это мы пропустим. Короче. И... Ой, тут еще один дракончик какой-то. Ну, а что? Ч ⁇ Ч ⁇ Ч ⁇ Ч ⁇ Ч ⁇ Ч ⁇ Ч ⁇ Ч ⁇ Ч ⁇ Ч ⁇ Ч ⁇ Ч ⁇ Ч ⁇ Ч ⁇ Ч ⁇ Ч ⁇ Ч ⁇ его Ч ⁇ Ч ⁇ Ч ⁇ Ч ⁇ Ч ⁇ Ч ⁇ Ч ⁇ Ч ⁇ да ты телепортировался! Я телепортировался реально, я тоже телепортировался. Марки Подожди! Иди оплатно, иди оплатно туда. Да какой-то плоть! Я не могу! Я врядом под симулятору X, но только тут у меня нету денег. А смысл я, а я вначале просто подготовлю коснулся к этому. К этому как Я К яйцо сразу же обратно перепортировался. Где ты? У ну, там, там паркурчик и там петик. А нет, ну, там три это наверху. Ты где находишься? Да где ты это пропал. Ну где? А, сейчас, сейчас приду. Так. Опа, как какой-то обе. Um, какой-то обе. А, а! а! Это что за обе я, не могу его пойти? Ладно. Ана, ну, Где ты? где-то тоже что ли мы не можем с тобой о, как Кто-то что-то хотел? Прикинь, кто-то все Он даже не проходил его, он сам он просто с помощью вот этого это это очень кучу прыжков использовал. Если что, я не вру. А -а -а, я видел! Я вижу петта! -а -а. Я и тут на крыше. А я увидел какого-то пэта там! На другую крышу залезть-то. Ладно, я пока что соберу там. Да, там есть какой-то пэт. Так, тут нету. А -а -а. Так идем лестница закрыть да то плюс подпишитесь на игрового канала и на меня еще и поставьте лайк mm. ну можете без лайков но только под... обязательно подпишитесь на меня и на него ну тут еще один морфик вот. да давай да на ну, него могу забрать а я нашел. так ладно нет нет нет нет нет нет нет это дошел мы едем за сараем за сараем да. Yeah. Это призрачный, призрачный еще... код. Призрачный код. А, а, а, О, ну, вот смотри, там точно еще нет. Это... Я думаю, хочу... что... А, что это за код? Это... <свят> а, я <свят> вижу. <свят> еще <свят> там <свят> надо паркур <свят> делать, <свят> чтобы получить там. А, а, а тут можно их? А можно их взять? Ух. Мы за сегодня за их за на уходе, блин, что ли, нельзя повощаться в них? <связь> блин, в них нельзя площаться, <связь> это жалко. я да в зону пэта симулятора Чнки нельзя. Жалко. Что там? Ты уже 12 пошл, подожди меня! Этот, а нажми зону пет... зону пэта Симулятора Х тут написано. Погоди. Я тут эту борщу пошл. Иди сюда. Тут даже сараю. Ты где? Да я на. Я возле сарая, где вы на. Где снег? Вкусно. А вот ты. Сюда? А ты где? А вот ты. А! Да. Бор! Сюда иди. Сюда, сюда, сюда, сюда. сюда. Смотри. Ты тут пять застрял. А, да. Подожди, его можем взять как-то. Да, все. Да. О, пингвин. Да. Э, да. Дайте, дайте. Да. О, получил куица легкая. Какая-то легкая. Да, да. Э. Да, получил да. безумий. Да. Это безумный. Это. Э, я куда-то прохнулся. я куда-то ты прохнулся. Если что не в гуи, я не куда-то прохнулся. я просто взял собаку и я тут прохнулся. какую собаку ну Что тут собака тебя? собака еще легкая Вот ну, зайди на второй этаж блин. вот собака блин. а тут собака да блин я вот прохожу. И прохожу ко... а где ты прохнулся? Я реально говорю, я куда ты. Я где-то ты пахнулся. Обычная да, собака. О! Я ты пахнуся! Так, я на. Давай, давай! Я ты пахнулся! Блин, я ты пахнулся, реально! Знаешь что? Insanlar. Я нашел какого-то проекта тут, который Новые. за вот этим. Вот, ну, ну, где? Оно ага, внизу. Нет, я не взял его, я не взял его, блин. Как это получить-то? Ладно, это. Нет, так. я не украл. А я просто ставил тобой упал. Ой, а ч нубик это не встретить? Кстати, мы нубик это с тобой не нашли. Ну, я опять перепортировал, тебе непонятно. В смысле, где нубик Ну тут нубик какой-то. Какой-то пятный нубик. Вот. Вот, так, ну все. За, за этим кубиком. А, я уже скучал. За каким кубиком. <связываю> я ждет это. Об этом хотел сказать. Ну, обдираю на меня. А, серьезно. Я почти... Я почти его поймал, да блин! Че за неудача? <связываю> Ты взял? <связываю> Ты взял? Да? Ладно, я с выбрал. Да, а. Ста... а где? Я его взял! Это вообще невозможно. Носить. Я его взял, но почему-то он не взялся. Если что, я реально говорю, что он не взялся. Я, на я подсказку на этих морфов посмотрел. Я один морф на... Где? Блин. Где? Где огонь? Где? Да? Я под кошку посмотрел, да горячие. Где-то. Супер кошка. Где ты на супер кошку нашл? Да ну где лава? Почему-то. Супер кошка. Да, но, короче, о! Да... А, где... а, вот, Ой. я этого вот по уже нашел. Они очень прятают <свят> это, хорошо прятаются. Да?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 печальный код это эксклюзивка эксклюзивка шут и махала О, да а я думала нет нет нет нет я не успел я не успел я не успел так ну, я и пойду так я вот сюда пойду только вот тут есть какой-то пэт реально есть что это М6, фото... Тип. Фото тип? <связь> Просто плыть мне вот корми, почему ты ее сегодня же телепортируешь. Сюда. Как ты чего? Я, я же его... Переворачу. Как я его не взял? О, взял, взял, взял. А почему он средний, если он должен хах, кормить? Это, для... это же... Это же... Может, поймать-то нафиг? А к тебе. Короче, я сейчас вот где-то. О, я нашл. Ч да. это? Это кто? Это кто? Это не ПЭС. Это не Пэт. Да, тут некоторые непотомки. Ой, я нашел, я нашел на какого-то пэта! С чайнифу, я охранника какого-то пэта нашел там. Я вентиляцию нашел под кустами каким-то. <с> так, тут есть пэт? А, вы издеваетесь, нету? Что ли? Пэт? Нет, все надо эти карты. Смотрите, вокруг, они же могут прятаться. Я зря ходил сюда, если тут нету вообще никаких пету. где Где? Ну то есть именно. О, О муки. Муки. Я я нубик, ребята. Пацаны, я нубик. Ладно. поверьте, Ладно, ну короче, иду сюда. Так, ну, тут ничего, ничего. Может, тут какой-то зимний пэт есть. Хотя бы. О, есть дыра. Да, тут есть, есть, есть зимний. Средний дын... я. Ну, я. я. Средний я. Так, я уж что, она, она, она, она вот что-то схватил. Я почему-то я сверху появился. Шлепа. Э -а, сложность флопа. Я шлопа. Сложность. Огромный шлопа. Сложность фопа флопах. Почему сло... шлопа? Флопа, флопа. Блин, я что-то там не там... Невозможно. Что невозможно? А, да, спрятано. Где-то... Как-то пройти. Ага, где-то на горе спрятано. Если тут видно. На горе. Где-то спрятано. А на какой горе? какой она а этой на этой коре тут уже написано нет ну там гора какая -то. вы не можете увидеть описание питомцев которое еще не вышел чего вы же не можете в описании смысле Кайф. нету в описании в описании есть есть что в описании, не написано, что он вышел. мы не вышел. Никто не узнает. Только администратор может телепортироваться к этому питомцу. Тут есть какой-то Юперс, ну, трудность от администратора. Это значит, если у Диана сереве есть. Это создатель этой игры, он делал, ты пехнет сложность, события, поехал. Хватит писать о балете. Что значит Ну События. Разработчик, 10 тысяч визитов. Правда, новай, не ешь. таки это как-то. Ага, не, это жеранчево... Объясните, как эти карты на эти карты на зону это блин тут какие-то вообще на события были я тут уже сто раз покупаю это, это, это, это, это получить а я его вообще не могу получить тут регроудис там ты немножечко устал, я сейчас. Ох. Да блин. Что за поддержка же? Вот это, вот это, если я его не достану. А, о, ты чит? Используешь? А... Я заснял это, я заснял это на YouTube. Чити. Я не читер! А что, забагалась? Да что я, же, я не знаю. я просто прыгал и вот так давно и потом я сразу же что я лечу вниз Но у меня также было на телефоне раньше также было у меня также бак такой был что я как-то просто прыгал и я полетел как-то и у меня просто полетел вверх вверх вверх вверх ну потом а у меня одна кость я наборся. Я, я, например, паркур прохожу, и что-то... Ну это для было... Я Я хочу это, пройти. это Я хочу это пойти нафиг. О, не не не не не не не ну, не просто, не не не не не не Тогда ну, ну, это будет последний Да? Ну 20. это будет последний У меня 20. Ты ч, у меня 20 пэтов? Это будет наш последний. А, и ролик заканчивается, если об этом происходит 10 минут и тогда это видео будет где-то 20 минут уже 15 минут прошло видео видео уже пошло на 15 минут ну, почти, по 50, тогда у нас будет если мы не при если нам вы вы ребята еще даете нам 10 попытки если мы придем ролик заканчивается если мы не пройдем ролик еще идет понял Shapirood. Мы должны пройти. Все у нас по 9 попыток, ребят. У нас по девять попыток. Мы mm. должны пройти. Артемка, mm. мы должны пройти. Ой. Это смешно. Что-то у меня уже как-то. Ребят, если что, его зовут не Артемка, я пошутила, ребят. Артемка зовут. Это я бред. Просто я просто выбирала. Его не Артемка и сейчас зовут. Кстати, если один хотя бы придет, ролик продовж... не будет продолжаться. Все, он заканчивается. Если ты придешь, все, заканчивается видео, поняли? Если мы не пройдем, ребята, подписчики придем нового сета. Прожок, когда я нажл. Вот я на первом этапе даже падаю. Да? Я даже вот тут падаю Блин, это... <связь> <связь> я хочу, что я уже остановилась очень. Я сейчас не просто, не просто не сдохну нафиг. Я сейчас просто закачу. Я даже видел, я за деть тебя был, я даже видел. Я даже видел, что ты умирал почти в самом конце. Самый в самом конце, да. Я почти я почти дошел до самого конца, но я в самом конце умер нафиг. Блин, я... это вообще невозможно! Нафиг. Почти! Так да, ты! Ах, я не знаю почему мой персонаж делает вот так. Ч, два ноги туда прямо ноги. и. Ну, две ноги. Uh, первая нога прямо, вторая нога назад. у да меня блин, уже прыжок выражает? начинает уже этот. Это. Блин. Да он не может. Жестко не же, Я не могу. -мо, я... я двигаться не могу. Да? И прыжок, на это исчезает. Я нажимаю на прыжок, но это чего-то не прыгает. Да. Блин, это вообще невозможно сделать. Я скажу. Почти. Давай. Эээ, жалко делать. Да. Ну, Давайте по. Давайте мне последнюю попытку юмор. Вы издевайтесь! Вы сделали сложно в среднюю, но ну, если мы добивались этого долго. Почему их хотя бы не назвали безумный нафиг? А... А, ну, он, он, он, он, Нет, уже все его назвали средний я. Средняя. я. Вот самое. Мы все это добивались, чтобы получить средний бета. Пет, Виздеваетесь? Я чуть не упал. Они издеваются над нами. Что? Ты здесь ну, делаешь. Ну, ну короче, заканчиваем. Сейчас. Вот ну, сюда. -то. О, подожди, еще ну, один убил. Ну, пока что ли? Всем пока. Ну. Ладно. Сейчас. Сейчас, давай. Иди в начало, иди начало. Ладно, я за тобой. Подожди, давай так. Ладно. ну короче, на заказ, давай. Подожди, подожди. И всем, ребята, всем, всем, ребята, пока. И всем пока. Всем пока.